Здравствуйте, уважаемые любители живописи. Это обычное и необычное видео. Обычное, потому что я буду писать море. Ключевое слово, писать. А необычное, потому что море. Как можно написать море, если ни разу не видел его в натуре? Ладно, это сейчас можно с фото подсмотреть. Ладно с фото, да еще и на Айвазовского замахнусь. Ладно на Айвазовского, да еще и на одной из самых знаменитейших его полотен, девятый вал чуточку истории. В юности у меня была книга, почему была, она и сейчас есть, только потрепанная, с репродукциями Ивана Константиновича Айвазовского. Я с большой любовью относился к этой книге и берег ее. Репродукции большие, цветные, как мне тогда казалось, это лучшее качество печатной картинки, которое только могло быть. Естественно, копировал Айвазовский моря почти с каждой страницы этой книги. И самое главное, я тогда думал, что лучше изобразить море, чем Эвазовский, уже никто не сможет. Кстати и сейчас, мне так кажется. Перед тем, как взяться за написание 9 вала, я попробовал разобраться для себя, а сложно ли будет это сделать. Все со временем развивается или деградирует. Если изо дня в день повторять какое-то действие, оно несомненно будет развиваться и улучшаться технически. Если его забросить, Естественно, дальнейшего развития не будет. Так вот, сравнивая современных художников маринистов с художниками прошлого, наблюдаю такую картину. А ведь море-то у них написано более натурально, более детально, более технически правильно, чем, скажем, у Айвазовского. Заметьте, я не сказал, что написано лучше, а именно, правильней технически. Конечно, тот фото и видеоматериал, который имеет современное время, это другой уровень. Можно остановить любой кадр, особенно на высокоскоростном видео, и увидеть каждую каплю в море. Благодаря технологиям, художнику стало проще изучать то или иное явление, а следовательно и техническое развитие происходит быстрее. Вот например, каким был Арнольд Шварценеггер в 20 веке. Красивое, классически накачанное тело. Смотрите, как этот спорт подскочил технически вверх в 21 веке. Да, Арнольд против монстров кажется дрящом. Прости Арни, я сейчас объясню. Арнольд это классика, это, как бы я выразился, аналог, он настоящий. Он воплотил свой внутренний мир в тело, любя этот спорт. Не нужно много, нужно качественно. Тоже я увидел и в картинах Айвазовского. Его картины несут частичку человеческой души. Они теплые, легко воспринимаемые глазом смотрящего. В них нет загруженности, есть легкость подачи. Извините, еще хочу дать сравнение для большего понимания. Мне нравится сравнивать живопись с музыкой. Группа Битлз. Их мелодии до сих пор считаются непревзойденными. Хотя техническое воспроизведение на инструментах, сейчас может вызвать ухмылку у современных музыкантов. Их игру несложно повторить. Вот в сравнении Битлз и группа Ингви Мальмстена. Я сравню их не по стилю игры, а по техническому исполнению. Согласитесь, Битлз просто наивное дитя по сравнению с техникой игры, которую выдает Мальмстен. Мальмстена, чтобы повторить, нужны долгие годы тренировки. Но я уже сказал, не нужно много, нужно качественно. Так вот, песни Битлес до сих пор на слуху у большинства слушателей, а Мальстин только для определенного круга. Да и то, скоро его забудут, ибо на смену придут музыканты еще круче. А Битлес останется в веках, потому что он, как и Айвазовский имеет частичку души, а не механику подхода, которая понятна многим, а не избранным. Девятый вал. Картина, которую я уже рисовал в юности с репродукцией. Сейчас я буду писать ее, уже с другим пониманием. Прежде, чем за нее взяться, я не один час провел в русском музее, разглядывая ее. Пытался снимать на камеру тонкости, детали. При съемке, почти час проторчал у этого полотна. Тети, смотрящие в зале, косо глядели и даже сделали замечание. А что это вы тут так долго крутитесь? Пришлось, как говорится, свалить от греха подальше. Скажу сразу, что изучать полотно досконально в доскональном музее, возможности нет. Свет совсем не для съемок, нельзя подрогать пальцем, нельзя понюхать и тому подобное. Единственное, что я смог понять в музее, это то, что картина действительно передает мощь стихии. И самое главное, я близко рассмотрел наложение красочных мазков, их движение. Где-то слышал или видел, что Айвазовский писал море очень быстро. Глядя на девятый вал, у меня тоже сложилось такое ощущение. Понял, что на картине, одно движение руки равнялось одному мазку. И конечно, я попытался уловить и запомнить общий колорит картины, чтобы потом сравнить с репродукцией, с которой буду работать. Нашел очень качественную репродукцию на сайте Русского музея. В сравнении с оригиналом по колориту, она почти не отличалась. Это хорошо. Я не могу судить о море, какой оно на самом деле, не видел. Я сужу лишь по картине. Например, современный художник-маринист Байрен Пикеринг, уроки которого есть в интернете, очень досконально рассказывает о написании моря. Я как-то пытался понять его руку. Вот одна из его работ. Но если повторять все нюансы технического написания, о которых он рассказывает, это сложно для любителей. Поэтому, я взялся за картину 9 вал, абсолютно не вдаваясь в технические тонкости его построения. Как чукча, что вижу, то пою. Вот и я, что слышу на картине, то и рисую. Как рука пойдет, как сердце подскажет. Натуральная величина 9 вала, 221 на 332 сантиметра. Конечно, ни о какой копии речь идти не может, хотя бы по размеру. Мой холст всего лишь 55 на 70 сантиметров. В случае с имеющимся у меня холстом, придется немножко нарушить пропорции. По композиции вроде ничего сложного. 3-4 волны в зоне видимости, провел карандашиком линию горизонта, которая чуть ниже центра полотна. Я отказался от трагедии в сюжете, не буду писать на переднем плане людей, попавших в беду, меня интересует только море. В общем такая вольная копия. Начнем рисовать подмалевок. Кисть жесткая. То торцом, то боком щетины, штриховыми движениями, калякою, э, другого слова не подобрал. Именно калякою, как ребенок карандашами на листочке. Чем дальше от солнца, тем небо постепенно переходит к красноватому оттенку, далее к синеватому и почти уходит в фиолетовый. Тут даже объяснять нечего. В этом и заключается детская простота. Желтенький, красненький, синенький, фиолетовый, почти радуга. И еще, только с детской наивностью, когда не делаешь никаких вычислений, ребенок этого не может, должно получиться солнышко. Будьте в душе наивными, как дети, а рассудительны, как взрослые. И все получится. Накалякал детский рисунок солнышко с небом. Беру среднемягкую кисть и растушевываю эти штрихи краски между собой. Вот небо, уже становится цельное, за счет растушевки. Но солнце пока не очень светится, не хватает окружающей плотности холодных, более темных оттенков. Все работает на противоположностях. Самый яркий цвет может быть только в полной темноте. Смотрите мое видео про черный квадрат. Такая ненавязчивая рекламка моих видео. Имею право, свое рекламирую. Далее, по такому же принципу небо, колякую, уж простите за это слово, нравится оно мне и подходит к этим движениям. Колякую по форме волн моря. После штриховки морских волн, как и небо, растушевываю их по форме движения воды, полумягкой кистью. В итоге, получился вот такой подмалевок. Время, которое было затрачено не более часа. Можно не просушивать подмалевок, а составить по новой палитру и, и продолжить писать. Тем не менее, я дал схватиться подмалевку день два. Во втором сеансе, пока крашу, расскажу, что дает вторая закраска картины, именно маслом. У меня грунт акриловый. Любой водный грунт будет впитывать первый масляный слой. Для сцепления масла с грунтом это хорошо. Но такой грунт обязательно сделает первый слой жухлым. Ну, как сейчас говорят, непрезентабельным. <плох> Плохо будет смотреться. Рассматривая девятый вал в музее, я обратил внимание на плавность наложения краски. Особенно на небе картины. При таких размерах практически нет ни одного мазка. Грубые красочные мазки появляются лишь на переднем плане, в бликовых местах на переливах воды. Теперь понимаете, как нужно сглаживать красочные мазки, тем более на небольшом полотне. Так вот, по масляному подмалевку, второй слой ложится, как по маслу. Легко скользит, меньше жухнет. В общем, картина не только дописывается, но и облагораживается вторым слоем. И как я уже сказал, первый слой дает дополнительные оттенки. Это, мой взгляд, ничего более. Как говорится, моли ви. Название моего канала. Растушевываю линию горизонта, чтобы небо не втыкалось в море. Горизонт есть, но его как бы нет. А вот светлое, белое солнце, я совсем не трогаю. Оно остается от подмалевка. Я заметил, нижние слои, всегда как бы подсвечиваются из глубины, но конечно не имеют такой яркости, как при пастозном наложении чистых красок. В финале увидите, как солнце в глубине будет светиться, а блики на воде, которые ярче солнца в данной ситуации, будут блестеть. Свет и блеск, это разные явления. Хотя зачем ждать моего финала картины, посмотрим это у Айвазовского. Ведь у него лучше показаны эти явления, чем ждать моего еще неизвестного финала. Каким он будет? Смотрите. При увеличении, на солнце нет ни одного мазка, и светлые постепенно переходят в затемнение. Хотя, на самой картине, в музее, небольшая пастозность на солнце все-таки есть, я это запомнил. Так вот, а на бликах воды, светлая краска, положена пастозно, сильно пастозно, но находится в темном окружении, которое резко граничит с бликом. В целом, наш глаз и воспринимает солнце, как свет, блик, как блестящую, отражающую поверхность. Ладно, продолжаем наблюдать за моими действиями. жаль но действия Ивазовского нам видеть уже не дано. Тем не менее, с большой благодарностью к нему. Перехожу на воду. На воде больше деталей, изгибов волн, отражений, бликов, чем на небе. Но сначала, я так же, как и небо, закрашиваю общие, более темные массы. И постепенно перехожу на более светлые. И лишь колеры, в которых присутствует белила, применяются в конце детализации по причине, которую я оговаривал, чтобы белила не попали, пусть даже в смесях, в чистые цвета красок. Нанеся красками темный участок, рядом более светлый, обязательно растушевываю их границу. Естественно, в этом месте, на стыках переходов, получаются другие оттенки. Дойдя до основной волны, под ее изгибом, темной сине-зеленой краской, усиливаю тень. Растушевывая этот закрас нежно двигая его к просветам гребня волны. Сам просвет не трогаю, он остается от подмалевка. Здесь срабатывает тот же принцип, что и с солнцем. Просвет должен светиться, а не блестеть. Именно нижний слой и дает эту подсветку. Хотя я видел во многих мастер-классах современных маринистов, что просвет волны э, они пишут сверху тени. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что мне больше нравится принцип акварели, когда свет изнутри, а блеск снаружи. Доведя картину вот до такого состояния, без всяких отражающих поверхностей, посмотрите, как светится волна под пеной. Или вот это зеленое место. На него в дальнейшем ляжет блеск, за счет светлой краски. Смотрите, это место уже имеет свечение. Но, правда, это свечение, то есть блеск воды по цвету должен перекликаться с небом. Ведь в воде отражаются небо или лучи солнца, как от зеркала. Постепенно, не оставляя свое внимание на одном месте. То там подкрашу, то там подмажу, постоянно сравнивая с оригиналом. Нельзя в процессе, выписывать одно место до конца. Постепенно набирать силу цвета и чистоты краски. Иначе может сработать закон чрезмерного старания. Постараешься написать одно место досконально, после может не хватить силы красок для другого. Поэтому, как у шахматиста. В руке одна фигура, глаза смотрят на все поле сразу, а мозг думает, сравнивает и анализирует. И лишь детская душа ничего не видит, а она просто творит. <связать> Сложно завернул. <связать> ну, Кому понять, тот поймет. Доведя работу вот до такого состояния, понял, что много деталей писать нельзя. Объясняю, почему так решил. Именно из-за размера полотна. Чем больше холст, тем больше можно позволить деталей. Мелкота затеряется на большом просторе и лишь украсит картину. На небольшом холсте выписывать столько же деталей, какое Вазовского, нежелательно. Детали будут уменьшаться пропорционально от большего к меньшему. Некоторые из них могут превратиться в необоснованные точки и картина запестрит. Уже на этом этапе я почувствовал, что нужно остановиться, ведь впереди еще немало мерцающих ярких деталей. Краски для бликов воды самые светлые на белилах. Короче, стал замечать, как картина набирает болезнь пестроты. И я остановился. Да и задача стояла не в копии девятого вала, а в его живом, хоть и сказочном колорите. Вот финал картины. Говорят, что Явазовский писал свои картины быстро. На второй сеанс у меня ушло часа 2-3 работы. Итого, чистого времени, получилось ну, часика 4 с копейками. Но тоже недолго. Писать картину, имея готовый результат, проще и в то же время сложнее. Проще не нужно думать. Все перед глазами в застывшем варианте. А сложнее, потому что существуют рамки увиденного, за которые всегда трудно выйти. Нужно подбирать тот цвет, который задумал автор. Нужно вести руку так, как задумал автор. В этом и сложность. Но именно эта сложность и ведет к пониманию, как создается простое но гениальное на взгляд произведение. Как ребенок, повторяя за взрослым, учится жизни, так и в живописи, пытаясь понять руку мастера, обязательно найдешь свое. Еще раз выражаю великую благодарность и уважение гениальному художнику Ивану Константиновичу Айвазовскому. У него не было качественных цифровых репродукций, на его полотнах можно и нужно учиться. Он был сроднен с морской стихией и перекладывал ее на полотно так, что человек, никогда не видевший море, стоя перед картиной, чувствует силу и мощь этих пейзажей. Я говорю о себе. Хотя повторюсь. Технически, они выполнены проще того, что вытворяют современные художники. Но в его полотнах, есть необъяснимое, что я пытался понять, но не отгадал этой загадки. В современных мастер-классах про море, все разбирают по полочкам. Закаты, восходы, волны, цветокрасок и тому подобное. И выглядят эти моря более правильно, но ничто из этих морей меня так не цепляло, как полотная Вазовского. Правильно говорят, гений рождается раз в сто лет. В наше время, значит тоже родился гений, только он еще маленький. Поживем увидим. Уважаемые художники любители, в каждом есть хоть чуточку гениальности, данной свыше. Просто творите и все получится. Я попробовал, пусть не гениально, но что-то получилось. Всем творческих удач.